Здорово! Ну... Как ты? На Барвих вышло небольшое, но крайне важное и значительное обновление, разработчики выкатили нам с тобой оптимизацию. Ну а я в свою очередь собрал для тебя все действующие промокоды на деньги на сегодняшний день, которыми с удовольствием с тобой сегодня поделюсь. Ну а если ты хочешь забрать халявные 500 тысяч рублей абсолютно на любом сервере Барвихерпы, то принимай участие в розыгрыше, которые я провожу абсолютно в каждом своем видеоролике, все условия на твоем экране. Ну а итоги каждое воскресенье вечером на моей странице ВКонтакте, ссылочка есть в описании удачи короче говоря буквально в эти выходные разрабы подвезли нам с тобой долгожданную оптимизацию и как утверждают разработчики 0.1 сервер уже вовсю кайфует от этой новой оптимизации потихоньку ее также заливают на все остальные сервера сам я честно тебе скажу еще долгое время не отыгрывал на девятом и все это дело досконально не протестировал чтобы сейчас что-то утверждать. Но я думаю как минимум стоит поиграть несколько дней а то и недельку и после чего уже можно делать какие-то выводы Но ну, а пока что я предлагаю Конкретно именно тебе в комментариях написать все свои мысли по данному поводу. Почувствовал ли ты какие-то серьезные изменения, обязательно пиши, с какого ты сервера и как обстоят дела конкретно сейчас на твоем аккаунте. Продолжаются ли какие-то краши и вылеты? если какая-то задержка? Потому что все больше и больше игроков стали утверждать то, что наконец-таки решилась проблема с пингом и ушли все задержки. а ты будешь тестировать всю эту оптимизацию на своем аккаунте, в то же время я советую тебе неплохо так пофармить деньжат на новых промокодах. Свежайший промокод, который разрабы выкатили вчера, хэштег изи23. Буквально за один час он тебе даст 25 тысяч рублей. Еще 25 тысяч рублей ты можешь получить также за такой бонусный промокод, как хэштег lanos23, но для этого тебе придется отыграть 4 часа. Я предлагаю тебе скоротать все это время именно сегодня, во время акции x2 на все зарплаты, на всех работах и во всех организациях. Данная акция будет проходить сегодня на всех серверах Барвихи ARPS 18 и по 2100 по московскому времени. И это будет самое лучшее время подзаработать. Особенно если ты в это время будешь юзать еще и такие промокоды, как хэштег Power7, который за 4 часа отыгровки даст тебе сверху еще 25 тысяч. Ну а такой промокод, как хэштег ход 23 за 4 часа отыгровки даст тебе целых 35 тысяч рублей, что также довольно круто. К примеру, такой промокод, как хэштег vs 1400 даст тебе за 4 часа отыгровки еще 25 косарей сверху ну а если ты хочешь еще больше халявных вертов то ты можешь забрать еще 35 тысяч рублей за такой промокод как хэштег да 28 но за это тебе придется отыграть целых пять часов ну или собрать хотя бы 5 по идеев как это делать я рассказывал тебе в прошлых своих видео по промокодам кстати если ты только зарегистрировался а сегодня именно самый лучший день для того чтобы поднять как можно больше от новичку то, конечно же в и мой ютуберский промокод хэштег CAR. ведь за него ты получишь целых 120 тысяч рублей на третьем и шестом уровне, а также BMW m 5 f 90 на 2 часа, как только ведешь этот промо. Для твоего старта на новом сервере барвихерпэ это будет реально отличный бонус и очень поможет тебе в твоем будущем развитии на проекте. Ну и последний промокод на сегодня, который за 5 часов отыгровки даст тебе еще 35 тысяч рублей хэштег win23. Как я тебе уже и сказал, сегодня, наверное, один из самых лучших дней для старта на новом сервере Барвихи РП. Разработчики выкатили нам с тобой оптимизацию для более комфортной игры. Также нас с тобой ожидает сегодня x2 заработок абсолютно на всех видах работы во всех организациях. Ну и плюс ко всему, промокоды на деньги никогда не бывают лишними. Обязательно вводи все промокоды, используй всю халяву, все бонусы и удачного и отличного тебе развития на проекте. Ну а на этом у меня пока что для тебя все. Пока!